Хотите расти, но не знаете как? Приобрести спортивное питание, но не знаете где? Переходите по активной ссылке под видео и заказывайте по моему промокоду любой товар, который вы выберете со скидкой в 25%. Отличный вариант. Хорошие качества. GLS. Форматютикл. Российское производства спортивного питания. Переходим в каталог для мужчин. Выбираем любой продукт, Кидаем его в корзину. Переходим в корзину. Товары, как мы здесь видим, на 3937 рублей. Вставляете мой промокод, который дает вам скидку 25% на любой товар. Нажимаем «Оформить». Доставка 233 рубля. выбираете способ доставки. Вбиваете свои данные и нажимаете «Оформить заказ».